Ответы на вопросы Всем привет! С вами Диктор и это рубрика Ответы на вопросы. Начнем мы с первого вопроса. Будет это крутой, конечно! точно да я не знаю, но знаю, что снимал распаковки киндеров. Сколько тебе лет? Мультики 35, в реале 10. Эту серию я видел давно. Однозначно должен победить я. И я думаю, что останий никаких быть не должно, ведь мне э, тихо под... Постание будет! Зонг с Весь, ребята, я не понимаю. зонг с уже есть. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал и задавайте свой ну, вопрос. Это все. Ваши вопросы обязательно будут в следующем видео. А пока поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.